Здравствуйте всем! Всем добро пожаловать на эту командную встречу. Сейчас идет запись, идет одновременно на YouTube и у нас в командном чате нашего файл Берет наша группа, большая сейчас, самая большая группа в СНГ. Так, как-то получилось очень волшебным образом. Итак, давайте я буквально кратко... Для тех, кто недавно присоединился и для тех, кто подзабыл, освежу маркетинг, расскажу, что же здесь у нас происходит, покажу навигацию кабинета, расскажу о последних обновлениях и новостях. И, ребят, вы после этого сможете задать ваши вопросы. Итак, поехали, друзья! Все, кто меня еще не знает, возможно, вы слышали, я работаю во многих проектах, но именно этот стал чем-то удивительным. Это сказка, это действительно подарок. подарок. Поэтому скажите спасибо тому, кто вас сюда пригласил. Может быть, это я, может быть, это не я. Скажите спасибо своим спонсорам, потому что все, что здесь происходит, это происходит действительно волшебно. Это фантастическая возможность для вас, для вашей семьи, для ваших близких из ничего получить все вот просто не имея ничего получить все с нуля и действительно это так и есть и э, это доступно всем людям в мире это доступно и миллионеру который любопытен это доступно беженцу албанцу это доступно людям которые у нас э, живут э, скажем так на грани э, жизни и войны есть такие у нас не будем сейчас это задевать просто я хочу сказать что здесь могут участвовать абсолютно все если у вас есть мобильный телефон и вы имеете мобильный интернет этого достаточно для того чтобы начать этот бизнес вы должны Понимать, что 5b это не социально-медийная какая-то платформа это программа прежде всего программа которая собирает данные данные сейчас являются самым актуальным самым дорогим и самым продаваемым товаром в мире это кровь и нефть современного интернет мира и вы наверное уже об этом догадались Самый дорогой продукт из всех данных ⁇ это, это данные из социальных сетей. Возможно, вы уже смотрели мои прежние обзоры, и вы знаете, что Facebook заработал 89 миллиардов в прошлом году. То есть делали, это делается, это неофициальные исследования, все они есть в свободном доступе в интернете. И заработал Facebook благодаря нам с вами. Благодаря каждому из вас. Когда мы регистрируемся на любых социальных сетях, в том числе Facebook, мы ставим галочку, что мы согласны, что мы предоставляем свои данные э, человеку, э, не человеку, что мы предоставляем данные этой социальной сети, свои фото, свои, скажем так, сбор наших данных, бесплатно, то есть даром. Все вы это рано или поздно делали, и все это вы видите. Социальные сети все вместе, если мы будем брать Twitter, Facebook, другие социальные сети, они собрали 400 триллионов. В прошлом году собрали социальные сети с людей, которые дали бесплатные Согласие на сбор своих данных во всех социальных сетях мира, включая ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter, Reddit и LinkedIn, и остальные сети вы тоже знаете, что тоже они есть. То есть вы знаете, что это есть, и это было всегда. Есть только одна важная штука, один важный нюанс. Мы об этом не знали. Вы знаете, есть такая фраза, я ее очень люблю. Тот, кто владеет информацией, владеет миром. И та информация, которую вы сейчас в конце этого эфира, если вы еще ею не владеете, если вы еще, когда вы будете ею владеть, вы действительно будете и владеть миром. Согласитесь, это несправедливо, что сильные мира всего без того богатые за наш счет получают то, что положено нам, а мы находимся в стороне. То есть ну, они продают эти данные рекламодателям. Рекламодатели за счет этих данных делают торговые предложения и зарабатывают еще больше миллиардов. Это есть, было и будет. И мы сейчас с вами участвуем действительно в уникальной системе. Сервис 1 на 5 billion sales это именно тот сервис, который будет помогать нам продавать свои данные и зарабатывать от 400 долларов в год. Хотите ли вы этого или нет, ваши данные уже давно перепродаются и сейчас зависит от вас, участвуете ли вы в разделе этого огромного пирога, хотите ли вы получить свой положенный вам кусок, либо вы будете стоять в стороне, будете удивляться, насмехаться, не доверять. Ну, Каждому, как говорится, свое, потому что люди однажды не поверили в биткоин. Многие в биткоине стали миллионерами. Раньше биткоин ничего не стоил. И если есть люди, которые были в то время уже в интернете, то вы можете вспомнить, какие негативные отзывы, насмешки на то время получало движение биткоин. Я думаю, что ну, кто-то из вас знает, кто-то потешается. Да? Ну, ну, Петросяны, потешайтесь. Те, кто не зайдет с нами, те, кто после старта не зайдут, не зарегистрируются, не пригласят хотя бы одного человека, эти люди будут потом очень жалеть. Я вам обещаю, не будут жалеть, они пожалеют. Я очень горжусь тем, что я верю, я очень горжусь тем, что я надеюсь, я, верю, я очень горжусь тем, что я люблю и что я привлекаю таких же точно людей. Я верю в то, что это будет работать, я надеюсь, что вы тоже в это верите, я люблю каждого из вас, каждый, кто присоединяется, вы подобны мне, поэтому вы мои братья и сестры. уж простите за такую фамильярность, но это так. То есть что такое 5B? Давайте начнем с самого начала. 5B – это великобританский сайт. Он является промежуточным, он не является основным. Этот сайт, именно 5B, Billion Salis, на который мы сейчас заходим, регистрируемся, строим компании, ком команды, он является именно для построения структур. Здесь мы можем видеть все, что происходит у нас здесь. Самое главное, у нас здесь счетчик запуска. Осталось 34 дня. Примерно 21 декабря будет запуск. И э, когда он случится, перед этим за два дня бесплатные регистрации будут закрыты. То есть сейчас есть возможность зарегистрироваться и э, пригласить хотя бы одного человека. Можно выстроить огромную команду. У нас сегодня э, наверняка присутствует девочка просто потрясающая, которая э, за два дня закрыла статус «Звезда». Что такое статус? Я вам просто хочу показать. Статус – это дополнительные награды. Кроме того, что вы получаете 400 долларов в год за то, что вы подключаетесь к программе по сбору ваших данных, вы также получаете по 100 долларов за каждого человека, который пройдет по прямой вашей реферальной ссылке и будет в вашей первой линии. То есть все из первой линии дадут вам по 100 долларов. Люди до 16 уровней на глубине, до 16 глубины дадут вам еще по 5 долларов, сколько бы их ни было, так как в ширину это вообще не ограничено. Первая линия не ограничена. В ширину 16 уровней не ограничено. Вы не представляете, в какой момент своей жизни вы сейчас находитесь. Если вы это упустите, если вы сейчас просто прохерите, извините этот шанс, вы будете очень жалеть, и будете кусать локти. Те, которые сейчас не поверят мне, не поверят людям, которые находятся в со мной, моим лидером просто людям, которые находятся в этой команде, они очень пожалеют, дико пожалеют. Я буду об этом говорить и говорить. Ребята, все очень просто. Зарегистрировались бесплатно, бесплатно, то есть даром. Заполнили форму регистрации, придумали код из шести цифр, сохранили его, спрятали, да, никому не показывать. Если нужна помощь, есть вкладка помощь. Нажимайте на вкладку «Помощь», и а, там либо вам помогут восстановить пароль, либо помо... восстановить код, либо любой другой вопрос. Вставляете в переводчик, пишите на английском и отправляете им. Они вам ответят. И дальше продолжаем про статусы. То есть, как только вы присоединились, вы стартер, считаетесь ваш статус стартер, но как только вы начинаете приглашать, да, вот у вас первый уровень и человек уже пригласил кого-то под собой, он уже активный. То есть, он уже вам даст 100 долларов. И дальше, да, вот чем больше людей, тем больше наград вы сможете получить. Что это за награды, пока неизвестно. Возможно, это денежные награды, возможно, вещевые награды. Это будет известно потом. То есть, перед тем, как запуститься, 5 Billion Salis будет обновлен, у вас появится возможность, внимание, ввести ваши платежные данные для приема ваших комиссионных. Комиссионные будут выплачиваться в пяти криптовалютах. Сейчас у нас в СНГ работает Payer, будет, вернее, работать Payer. Очень круто будет принимать деньги и выводить через Binance. Вот действительно, там вообще мгновенно, там комиссия вообще фигня, там, по-моему, вообще нету, да? Может, даже и нету но также вы можете другие приемные, ну, приемники для криптовалют использовать, какие вам удобно. Если вам удобно ждать банковский перевод в течение двух недель, вы можете через банковский перевод это ждать. Если же вы хотите присоединить, вот поменять платежные данные, чтобы принимать деньги, чтобы принимать комиссионные на другие платежные реквизиты, вам придется подождать, пока обновится. Сколько это займет времени, я точно вам сказать не могу. Итак, по маркетингу все очень быстро и просто. Кто захочет знать прям конкретно-конкретно маркетинг, есть отдельные обзоры на канале. Вы можете подписаться и все их внимательно посмотреть, так как они касаются именно маркетинга, именно близко маркетинга. Близко совсем. Вы можете рассмотреть сайт, если вы зарегистрируетесь по ссылке, размещенной также здесь. Это вас ни к чему не обязывает. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Ссылочку вашу вы берете вот здесь вот, то есть партнерский дом, вы нажимаете вот ваша партнерская ссылка внимание правильно как копировать ссылку не вот так ребята так никто не копирует тут написано копировать ссылку а еще тут есть помогалка я не могу скопировать свою партнерскую ссылку пользуемся тем или другим и без проблем копируем обязательно, если вы уже начали приглашать, научитесь сразу, чтобы партнеры, которым вы даете ссылку, проверяли, чтобы ваш логин стоял у них в форме заполнения регистрационных данных. Если вы нажимаете на мою ссылку в регистрационных данных, во второй строке стоит твердо мой логин. Не надо там ничего больше менять, вносить, если вас пригласил другой человек. Спросите, твой логин такой-то? Потому что очень жаль, многие люди начали работать, пригласили, те уже начали приглашать тех, выстроились огромные структуры, а потом человек говорит, она подо мной не стоит. Ну, ребят, я же ничего сделать не могу, и мне очень жаль на самом деле такие моменты, очень жалко людей, их усилий. Будьте внимательны, это ваш бизнес, относитесь, пожалуйста, к нему ответственно. Итак, перед запуском будет обновление После обновления, возможно, у нас будет перенаправление на другой сайт, так как я говорила, что этот сайт промежуточный, он существует для того, чтобы мы следили за количеством нашей команды, активные, неактивные, их данные, ну, то есть, чтобы мы могли с ними связаться, и для того, чтобы просмотреть статистику своих уровней. Вкладка «Ниже стоящий». Вот, видите, статистика уровня 1.16. Вот она, третья. И вы видите, что вот столько человек, всего, в общем, ваши лично приглашенные в первой линии. 109 это люди, за которых вы уже получите по 100, по 100 долларов. Но у меня 109, у вас какие-то свои цифры. То есть первая линия ваша отображается здесь. Умножайте ее на 100. И все цифры, которые у нас здесь находятся вглубь до 16 уровня, все эти цифры можете суммировать и умножить на 5 долларов. И вы увидите, сколько вы получите после запуска. Конкретно по запуску. Давайте обсудим наш запуск. Как только вы запуститесь вам не заплатят сразу поймите компания не может заплатить вам за то чего у нее нет здесь нет бесплатных денег соответственно деньги будут выплачиваться частями то есть возможно раз в неделю возможно раз в две недели возможно раз в месяц или раз в 40 дней я этого пока не знаю и партнеры в том числе иностранные партнеры этого пока не знают. почему потому что сейчас идет бета-тестирование и с помощью бета-тестирования для себя уже примут решение как именно они будут выплачивать нам наши комиссионные в течение какого там времени там да то есть регламент выплаты он есть на каждом сайте и а, также а, платежные реквизиты и все это все это будет вот уже когда будет запуск и Запустились до запуска свои платежные данные, ввели. Будьте аккуратны, никому не показывать шестизначный код, никому не давать доступ в свои кабинеты. Это ваша ответственность, это ваши деньги. И здесь деньги будут действительно огромные. Здесь будут огромные деньги. Это уникальнейший шанс. Никому не давайте этот, этот шанс. Возьмите его сами, будьте ответственны. Как только мы запустились, как только вы до этого поставили свои платежные реквизиты, далее у нас начинается. Интересная, самая интересная, веселая вещь, да, то есть мы выплаты получаем, да, кстати, про бета-тестирование, результаты бета-тестирования скоро будут опубликованы, и я буду первая, кто вам эти результаты предоставит, поэтому я тоже с нетерпением жду. Как только у нас запустится услуга 1, и мы уже по ней начнем получать свои выплаты, постепенно начнут добавляться также другие услуги. То есть услуга 2, услуга 3, услуга 4 и так далее. Всего услуг будет 9. Всего 9. Каждая из этих услуг дает нам дополнительную возможность. Но даже до возможности, которые нам дает сервис 1 или услуга 1, она, она уже действительно огромна, и она потрясающая. И не пропустите, не пропустите эти моменты, потому что чтобы вам потом не было жаль. Нельзя нам регистрироваться всей семьей с одного IP. Соответственно, нельзя регистрироваться всей семьей с одного Wi-Fi. У нас, как в семье, у нас тоже несколько человек. Wi-Fi один на всех, мы в нем постоянно сидим. Но зарегистрировалась я с компьютера, Муж зарегистрировался со своего мобильного телефона через мобильный интернет. Внимание, не через Wi-Fi. Это очень серьезный вопрос. Уже многие что-то сделали не так, а кто-то под себя команды зарегистрировал, а кто-то там мужа, дочку, а кто-то еще чего-то там. Вот этого всего делать нельзя. Как компания будет разгребать вот это вот все, я не знаю. Потому что я такой же партнер, как и вы. Я знаю, как правильно. Дальше, как неправильно, а что они будет, будут с этим делать, я не знаю. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. То есть в это тестирование результаты скоро появятся, я вам их предоставлю. И вам будет легче, легче строить ваши структуры. Сейчас достаточно ваша вера, потом у вас будут веские доказательства и веские причины усилить свои просто реактивные способности, возможности просто ускориться. Что важно? Смотрите, вот у нас есть нижестоящий, да? У нас есть уровень 1 и есть а только активный, есть неактивный. Если у вас люди приглашены, и если они все неактивны, ни в коем случае не расстраивайтесь. Если вы хотите как-то с этими людьми поговорить, донести до них, попробуйте просто, не надо, пожалуй, создаваться. Вот здесь у вас показаны люди, да, ваших неактивных уровней Которые еще не активированы Которые не, ой, простите, которые еще не активны Что значит не активны? Они не пригласили даже одного человека Попробуйте им позвонить Попробуйте им написать Вот мобильные телефоны Можно скопировать и добавиться в WhatsApp Добавиться в Viber там, да? Попробуйте написать им на их почты Свяжитесь с ними Донесите до них Как же важно сейчас До запуска Войти, войти как победитель в эту компанию, потому что потом придется платить. Итак, компания ввела после запуска абон плату 199 долларов. Люди, которые не успеют пригласить по одному человеку, не попадают под получение 400 долларов и, соответственно, всего остального. Но как только они Оплатят, у них будет, будут определенные условия. Они два раза эти условия меняли, возможно, поменяют третий раз. Первый раз это были условия: 10 человек пригласить, чтобы они подключились к услуге один. Второй раз это 500 человек, которые присоединились к услуге один. Пока на данный момент так. То есть вы, если 200 долларов платите, вам надо 500 человек пригласить, чтобы они к услуге один присоединились. Вам компенсируют ваши 199 долларов. Ну, естественно, все остальное, что будет. Вам оплатят. То есть, понимаете, да, будет хоть так, хоть так, в принципе, достаточно выгодно. Другой вопрос, смотрите, какой. Сейчас приглашать на бесплатно выгодно. Выгоднее, чем потом на 200 баксов. Поэтому действуйте именно сейчас. Еще информация о вас, сбор данных о вас строго анонимно и строго конфиденциально. Не будет такого, что там будут ты там на тот сайт, там зашел, что ты там шалил, да? Не будет такого, друзья. Только социальные сети и ваши интересы продаются другим компаниям нашей 5 Billion Salis. Я еще раз подчеркну, для того, чтобы бесплатно всю жизнь зарабатывать в компании 5 Billion Salis, вам нужно сделать минимальное условие. Минимальное требование от этой компании ⁇ это пригласить одного человека под себя и научить его сделать то же самое, то есть продублировать вас. Благодаря этому растут структуры. Сейчас 5Billion Sales не нуждается в пользователях, он нуждается только в строителях. Пользователи смогут присоединиться после запуска. Смотрите. Как круто, у нас нет покупок, у нас нет продаж, у нас нет никаких обязательных действий, мы никуда абсолютно не ходим, нам ничего не надо специально менять. Мы живем обычной своей интернет-жизнью, заходим в социальные сети, как мы привыкли, занимаемся мы бизнесом, либо там статусы любим читать юмористические. Это все равно, это тоже данные. Это не продуктовые, нету никаких закупов, это, тут нет вложений, пока нету, пока мы сейчас с вами, да. Поэтому пригласи одного, пусть он пригласит одного, и тот пригласит одного, Ну, тебе только одного надо пригласить, чтобы быть успешным. Если ты хочешь больше, если ты амбициозен, возьми золотую тетрадочку, вот возьми, купи себе золотую тетрадочку. Напиши сюда свои цели, свои мечты, свои желания. Мечты, желания, нет, цели, потому что если ты запишешь это сюда как цель, то ты этого добьешься. Теперь по поводу 14-летних. Мы можем приглашать наших 14-летних детей. И даже не наших 14-летних детей мы приглашать можем. От 14 лет после запуска люди да, такого возраста смогут присоединиться. Но приглашать, строить сеть или бизнес они смогут только по достижению 18-летия. Ну и согласитесь, все-таки 400 долларов для несовершеннолетнего даже раз в год это замечательная сумма вы за него получите по маркетингу 100 долларов ребенок платить эти 99 баксов не будет 199 баксов не будет почему потому что он может быть только пользователем он же не может строить приглашать под себя а главное условие потом будет после запуска это пригласи под себя 500 человек и вернуться тебе 200 баксов то есть дети заходят дети заходят после запуска вы за них получаете 100 баксов они получают 400 баксов здесь у нас кстати добавились еще 8 новых языков да? То есть очень активно обновляется сайт здесь вы можете присоединиться к 5 billion салис официальному телеграм-каналу он идет на английском языке но google вам в помощь я тоже не знаю например языки но я успешно знаю как пользоваться google переводчиком вы тоже легко этому научитесь видите появилась украинский, украинский у нас появилась до да, язык словенщина словацкий боже куча языков то есть мы развиваемся мы на месте не стоим обязательно присоединяйтесь Присоединитесь к чату. Вы должны туда присоединиться. Это одно из условий компании. Всего их три. Три условия компании. Первое – это раз в неделю, не меньше, заходить в новостной канал Обязательно, раз в неделю, хоть будильник ставьте, если забываете. Второе, это подписаться на 5биллионсалис Telegram официальный чат. И третье, пригласить одного партнера и все это ему рассказать. Если не можете рассказать, это видео будет в записи, вы можете дать ему это видео, и сказать, вот на, короче, послушай, я не знаю, как нам что сказать, вот пусть она тебе расскажет. Все, все, не вопрос. Здесь. Есть огромная возможность делиться любовью, делиться добром. И это вам ничего не стоит. Как только вы это поймете, вы начнете такой кайф безумный получать. Я э, счастлива, я горжусь. У меня такие команды, у меня такие люди здесь. И здесь не обязательно даже быть сетевиком. Здесь не обязательно знать чего-то там особенного. Не обязательно вести социальную сеть, посты писать эти и так далее. Э, в новостях у нас, вот мы немножечко там... Здесь написано, что мы, тут не платят за клики. Здесь написано про то, что люди неправильно рассказывают маркетинг. Они говорят, что другие люди им рассказывают, что вам за регистрацию заплатят 400 долларов, вам за регистрацию заплатят 400, по 100 за каждого, кого пригласить. Это неправда, это неверно. Нельзя так доносить информацию. И э, храните ваши кошельки в безопасности. Здесь у нас, в общем, все новости вы можете самостоятельно использовать. Изучить. Я думаю, что я вам для этого не нужна. Все умеют читать и все обладают логикой. Вот, смотрите, тут в новостном канале, вот по вот этой ссылочке, вы нажмете и э, расскажите, как бы вы хотели получить деньги. Неважно как, просто зайдите и сделайте это через ваш аккаунт. Э, здесь у нас мировой рейтинг «Алекса». Мы на 8633 месте. Я уверена, что информация устаревшая, мы уже намного выше. Так, то есть, если что-то у вас идет не так, вот, помощь, да, в обратной форме обращайтесь, и вам помогают. Если не здесь, то вот обязательно вот вниз спускаемся, вот тут контакт, да. Что вы должны сделать в обязательном порядке, кроме трех обязательных условий от компании? Вот тут написано «карта сайта». Блин, видно? Видно. Нажимаем карта сайта, посмотрите, как тщательно, как скрупулезно, как нудно прописан каждый шаг, каждая информация, что можно, что нельзя, что надо, что не надо, можно ли аккаунты зомби, что такое то, что такое это, какова стоимость, кто может, все что угодно. Любая из этих ссылочек, она у нас кликабельна, нажимаем, Получаем перевод, получаем дальнейшее, например, направление, если мы не до конца получили ответ на, на свои вопросы. Зумы. Зумы у нас будут еженедельно, в зависимости там, от моей занятости, но один точно будет на неделе. Поэтому просто следите за чатом, пожалуйста. Итак, друзья, запомните. Миллионеров отличают от простых людей то, что миллионеры всегда говорят «да». Они не упускают никаких возможностей. Абсолютно никаких. На этом мой конспект по встрече, в принципе, закончен. Что я хочу добавить еще от себя. Если у вас есть команда, вам нужно нажать вот на эту звездочку. Вам нужно а, отправить свои данные, что вы являетесь лидером, что вы можете быть представителем своей страны. Это даст вам дополнительные бонусы, фишки, плюшки. Возможно, мы с вами будем стоять на одной красной дорожке, пить шампанское, фоткаться в вечерних платьях, в вечерних там, костюмах с бабочками. У меня есть очень крутые мальчики, которые тут работают, просто, ну, на, перси, какие красавцы и блогеры, и все, боже я просто счастлива, что у меня есть люди, команда. Я люблю вас, я, я очень рада. И я рада, я уверена, что у вас будет еще все круче, чем у меня. И намного круче. И все вместе мы добьемся огромных результатов. Недалек тот день, когда будут появляться посты о том, какие деньги мы заработали, что мы на них решили. И другие люди будут платить 200 баксов, чтобы к вам попасть. Представляете, друзья? Я могу вам сказать, что... Ничего не бойтесь, вы ничего не теряете, это бесплатно. Строите ваши команды, вы потеряете только время. Время тоже ценный ресурс. Но я вам хочу сказать по своим э, мироощущениям, этот сайт регулярно обновляется. Когда я сюда пришла, э, было в общем чате, в их телеграм-чате, всего 7 тысяч человек. Сейчас с половиной тысяч человек. На эти зумы я хожу постоянно, и, вы знаете, я вот открыв рот, я вот прям смотрю на эту Ингер, и я впитываю все, что я там вижу, все, что я там слышу, я впитываю, я, я понимаю, не может столько людей ошибаться. Я предпочту признать свое поражение, если это все полетит к чертям, и скажу, смейтесь надо мной. Знаете, есть такая некрасивая пословица, не буду ее говорить, там, где обоями вклеил, да, не знаю, кто знает, не знаю. Пускай надо мной потешаются те, кто мне не верят, но если я одержу победу и проеду верхом на белом коне с жезлом победителя и дорога под копытами моего коня будет устлана розами, то пошло оно все к черту, эта возможность стоит того. Если я потеряла куча времени, если вы потеряли куча времени, ну окей, возможно мы ошиблись, но я верю, я чувствую, я понимаю, я знаю, что это будет работать. Никому не верьте, не верьте негативу, не реагируйте на него вообще никак. Негатив есть везде, негатив был у биткоина, негатив есть у всех, самых красивых женщин этого мира. Да, есть негативные отзывы об их красоте, потому что для кого-то они красивые, для кого-то нет. Извините, пожалуйста, простите за богохульство, но негативные высказывания есть даже о различных религиях, хотя это неправильно, некрасиво, у каждого свой духовный внутренний мир. Понимаете? Для того, чтобы собрать данные, достаточно написать в Фейсбуке Каждый, кто на моей страничке напишет, напишет там, например, скажем, свой номер телефона и почта, получит 1 доллар. Я вам, даю гарантию, я вам даю гарантию, что через сутки этот аккаунт может рухнуть от желающих получить на халяву 1 бакс. Вы ничего не дадите этим людям, но вы соберете их данные бесплатно. Вам не надо обновлять сайт. Зачем такой фигней заниматься? Вы посмотрите, сколько здесь обновлений за все это время. Я... Не буду вам давать эти тысячепроцентные гарантии. Я просто хочу донести до вас, что я в это верю всей душой. И я верю в то, что люди, которые мне поверили и пошли за мной, что они получат только благо. Я верю в то, что я несу благо, что я несу добро. И а, мне будет очень больно, если это все окажется пшиком. Но я уверена, что не окажется.